Ну, пришло время разобраться с моей кофемашиной, она уже полторы недели текает, вот видно тюки И во время работы бывает иногда вода вытекает в корпус внутрь, что получается происходит такой щелчок, шипение, но вода попадает на нагревательный элемент и в днище внутренней части корпуса кофемашины. Включаем кофемашину, дадим ей нагреться, делаю промывку, нажимаем да. И, как обычно, я ставлю кофе на 160 миллилитров. Слушаем. видны капли брызги в районе поршня. Машина, машина пошла в режиме тестирования работы. После такого. все Сейчас посмотрим, что там внутри. Вот, вот смотрите, вода вы счет Вытекает, вытекает. Будем разбирать, пробовать, почистить все. Смазывать все поршни, резинки и так далее. Потом будем делать промывку, полностью очистку системы. Для начала садим воду. Убираем все лишнее. Скручиваем все винты шестигранником типа звездочка. Убираем лоток для зерен кофе, но будьте внимательны, не потеряйте резиновую прокладку, которая находится под лотком в районе измельчителя зерен. Снимаем верхнюю крышку. Включаем питание. Откручиваем два нижних винта. Сняли переднюю панель с экраном и элементами управления. После этого откручиваем винты, которые находились за этой передней панелью. Снимаем заднюю часть корпуса. Он едет как по рельсам. Вот она внутренняя часть днища кофемашины. Сюда как раз истекает вся вода, которая не попала в лоток. И вытекает в желобок наружу кофемашины. Это все нужно промыть, протереть, чем мы сейчас и займемся. Я решил отсоединить силиконовую трубку, которая не закреплена хомутами. Заодно и промыть ее, так как в ней молотый кофе. В общем, протер везде, куда пролезла рука и где увидел грязь. Откручиваю болт, который держит поршень. Он тоже шестигранник, типа звездочки, но меньше диаметра, чем все остальные были до этого. Аккуратно вытащу поршень, вот он такой грязненький, я его промою, сниму резинки, в это место и сам поршень в районе пластиковых элементов прошел со специальной смазкой, которая понижает трение во время работы поршня. Для тех, кто долго не чистил свою кофемашину, советую открутить вот этот вот винт и снять сеточку на поршне и также прочистить мне это делать не надо я это делал недавно аккуратно вставляем поршень на место Собираем кофе машину в обратном порядке. All right. вставляем широкий кабель сюда а узкий кабель вот сюда вот таким образом Кладем на это место прокладку, которая находится между лотком зерен кофе и мельницей. Прикручиваем лоток. И вот он первый запуск после сборки. Такой вот первый запуск. Делаем промыслу. а и нечего было падать пробуем приготовить кофе как поведет себя да мы все пустушили типа запах я еще сделаю очистку она идет около 20 минут сделал я очистку кофемашины с помощью встроенной программы которая длилась 20 минут Программа просила вставить меня капсулу в специальное отверстие для очищения, но у меня ее, к сожалению, не было. Я воспользовался специальной жидкостью от накипи, которая также используется для очистки кофемашин. После этого всего я уже приготовил кофе около 10 порций, и все они приготовились отлично, в нормальном объеме, без проблем и подтеков. А вам я скажу спасибо и до свидания, как написано на кофемашине. Спасибо, что смотрите это видео. Не забывайте ставить лайк, если вам понравилось видео, дизлайк, если не понравилось. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под видео и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на моем канале. Это видео заканчивается тем, что я вставил одну из последних удачных приготовлений порции моего кофе.